Здравствуйте, мои дорогие и горячо любимые избиратели. Все вы, наверное, уже слышали о чудовищном обвинении меня в краже. Не то свинки, не то поросенка. А дело было вот как. Приехал я к своему давнему партийному товарищу. Посидели мы, выпили чаю. Я вас умоляю. И решил я прогуляться, осмотреть местные достопримечательности. Как назло, путь мой лежал мимо свинофермы. Иду, значит я дышу свежим воздухом, любуюсь дивной природой. И вдруг слышу за спиной подозрительные шаги. Оборачиваюсь, смотрю через тепловизор батюшки, а это поросенок идет за мной. Я говорю ему, поросенок, не иди за мной, неприятности будут. А он идет и идет, я прибавил шаг и он прибавил. Я побежал, и он побежал, видимо, почувствовал, что я хороший депутат. И соломки подстылю, и молочка подолью. Видать, изголодалась скотина на ферме. Я остановился в растроганных чувствах, а он изловчился и прыгает мне прямо в руки. И мило так хрюкает. Я даже прослезился, думаю. Делать ничего. Отнесу на фермук. Свинопасу. В газдуму ведь не понесешь. И тут, вдруг. Откуда не возьмись? Гвардейцы. Ну. А дальше? Ну вот теперь и вы знаете правду. Мои дорогие и горячо любимые избиратели. А вот еще был случай. Шел, как-то мой друг, через поле, по тропинке. Смотрит, а на дороге что-то лежит, подходит ближе. А эта лошадь лежит. А главное не обойти. Слева обрыв, а справа глубокая лужа. Что делать? Решил перепрыгнуть через лошадь. Но в самый пиковый момент лошадь вскочила, видно испугалась, и я оказался у нее на спине, и она понеслась. Ужас! Концовка! Обвинение в канокрадстве! Где справедливость? Ваш покорный слуга!